Моя милая, ты где? Я искал тебя везде. Пол земли почти прошел на печи. Снимала в инстаграм свои сотни килограмм Я не знаю, как мне быть, я не смог тебя забыть Ты вчера приснилась мне, улыбалась ты во сне Осознав всю красоту, я проснулся весь поток Челик к тебе растолкал бы всех хитро, тут народу, как метро. Ах ты, ты, милая моя, так влюбиться, видная, пусть криво ты коса, мы мила твоя красота. Вдаль пойдем, пусть смеются нам во след жизни каждого есть бред Быстро в ЗАГС, потом в кусты Все равно какая ты В батарею я играл, хоть бы раз я умер Ты как змея, но зато теперь моя Кобра подголодная и всегда голодная Наш союз не так уж плох, я совсем глух, И слеп бы здесь любой, Если встретился с тобой. Пусть козел я и лопух, Но зато прошел здесь слух, Встречался я с тобой.